Продолжаем и продолжаем мы играть в эту... Найти Марлоу? Кто такой Марлоу? А, это гад. Понял. Продолжаем играть в эту охерительную игру. Подозвать бы... Ух ты, нихера себе. Так, использовать терминал, который... Вот этот. Сейчас, топливо. Перезаряди. Мало ли какая то тварь побежит. Что так тихо стало? Тут же гудел генератор. Опа, а это заставочка. Ага. Личное сообщение. А. Это для моей дочки. Угу. Здравствуй, Аманда. Записываю это для тебя, моя девочка. А ты моя уверена, девочка. что она здесь есть, как бы? Нет? Ну, Надеюсь, ладно. однажды ты услышишь. У нас... У нас возникли проблемы. Корабль. Произошла нелепая случайность. И... К нам на борт проникло очень опасное инопланетное существо. Чтобы от него избавиться, не нам пришлось тепло. уничтожить корабль. Сижу в спасательной капсуле, очень далеко от дома. Мы взорвали Настрома, потому что нельзя было позволить этому существу добраться до Земли. За меня не волнуйся. Скоро я к тебе вернусь. Я очень тебя люблю. Так, а я не вкурил. Это она сейчас записала или... О, господи. Чё такое? Так, чё? Так, чё? <связывая> бля. Привет. Теперь ты понимаешь. Чё? Чё я должен? Я вот ни хера не понимаю. Можешь объяснить мне? Я перегружу термоядерный реактор. Он ага. Адом... Чё? Ну да а также Ну да все следы этой твари. Ну, чё, взрывай, я чё, не... Я, я шо против, я нет, не нет то Подрывай, только мы давай улетим Все, а ты подрывай, окей ты свою мать? Она она... А, это моя мать была да она себе. Бы хотела, чтобы из себе на Ну а чё нет-то? Хорошая твоя неуязвимая и Неуправляемая, и правда Поздравляю, Не. На нахер. <laughs> Это так странно смотрится. Что делаем? Все да, ну так подуй и остуди его. Идите, идите. Да, идите. Сейчас я помогу. Сейчас. Открывай. Надо Ой, а мы прибыль. сдохнем. Ой-ой. Ой-ой. Так. А, а. все, отключаю. Сейчас, подожди. Я Я нажимаю. Включаю реактор, подожди. Так, взламываем терминал. Ну, опа, внизу где-то. Так, подожди, у меня тут очень ответственная миссия. Решить эту хребаную головоломку. Ай, успел. Так, ну все, пока или нет? А, сейчас подожди. Я уже думал бежать. Ну, я же говорил ему, можно остановить. А ты, нет, нет, это все конец. Конечно, сейчас как рванет. А, я все, пока, понимаю. пока. До свидания. До свидания. До свидания, я, до свидания. Сюда, до свидания. Сюда. я, я сюда. Еще не рвануло? А, нет, уже рвануло. Так, ну что, спастись. Окей, до свидания. О, двери открылись. Бляха, зря я не стоял в этом двери. Ага, мне тут путь покажет. Окей-докей, пошли отсюда. Неприветливый корабль, конечно. Пошли отсюда. А Мне куда? А, ну, наверное, по сюжету. Все, вакуум засасывает. О, сосет, сосет. Так, тихо, не соси. Сосешь. Критическая ошибка, да есть Только что-то он слабовато, как по мне, Ронни. Термоядерный реактор должен так бомбануть, что тут весь корабль. Все, прибежал. Всё, запускаем челнок, сматываемся, на нахер. к монахам, сматываемся и все Блях, охрёбанный яхнемёт, он задолбал меня шуметь. Мне бы сохранялочку, можно? Можно сохранялочку, пожалуйста? Дайте мне сохранялочку, пожалуйста. Я, конечно, сильно много не прошу, но сохранялочку дайте. Куда же мне надо? Найти Рикарда, но он где-то там. Ну пошли, ну пошли туда. А что нам еще делать? Кто-то кашляет, кто-то кашляет, залезть побыстрее, так, беги пожалуйста, спасибо Не стреляй Ну охеренно, Рикардо, ты где? Ты, Рикардо? Ой, Рикардо, ты мне свет включил? Рикардо! Эй, Привет! Ты цел? Слушай, Марлок все еще авторизован на этом компьютере. И чё? Если бы у нас были координаты Торранса, мы бы Бля... тарелки вручную, обошли бы Я открою тебе Бля, я поражаюсь. Я поражаюсь с этой игры. Твою на... мышь! 40%. Почему нельзя меня просто вызвать лифт? Вызывай! Почему просто нельзя? А, надо обходить. Нельзя просто Короче, эта игра про то, что нельзя просто пойти прямым путем. Ты идешь вот так, вот так, вот, вот так. Ты просто не можешь пойти и взять открытие карта. Тебе надо пойти какую-то херь найти, прежде чем открыть рекарда. Потому что это, и, это игра. Это база игры. Ай, Так, а что мне надо, собственно, сделать? Так, пройти сюда и найти абсолютно... Понятно. А, ну тебя ж моляли. Я, конечно, не детектив. Ну, тоже понимаешь, у тебя шмаляли. Так, ну подожди. Вау. Вау. Вот это вот неплохо, красиво сделано. Только почему так -то планета быстро движется? А, это мы быстро. Да, я же... Ладно. А, понял. Надо центром работать. Елпала. Ох ты. Тут что делать, то Ч ⁇ в круг надо? Или что? А, состыковка. Сейчас состыкуем. Я по... мастер по состыковочке. Ой, бля, сказал им, что Enter. А, ну да. Там было написано, я понял. Так, ждем состыковочку. Оп, растет, растет. Идеально. Блестяще. Чё, чё, куда мы поехали? Кто ты поехал? Кто ты поехал? Я не давал тебе команды ехать. Вау, там локация вот проработанная. Это мы там ходить будем? Так, вот я не понимаю, вот я не понимаю, мне надо идти сюда или куда идти? Я могу отсюда открыть проход в шлюз. Погоди. Хожу. Открывай. О, есть. Молодец. Вот это я поздравляю тебя, вот это успешно сработало. Так, все, в космос пошли. Пошли. А чё нет? -то? Я согласен. Идти в космос, только отпусти мне. А чё, я так прям, да? Никакой там спецмиссии, э, там подготовки, нет? Э, а где я? Где? Тень е... Отражения меня нету. Что за чё? Все, спасибо. Да, я же говорил, что мы там погуляли. Значит, где-то вот... Тут такое будет, когда да? Опа, чужой полетел. Чужой или что это? Где он? Где Бля, вы видели? Это чужой был или что это было? Что? Что, что? что за херь? Это что? Ладно, я, я без комментариев. Это, походу, чужой какой-то <laughs> сломанный. Ну что это такое? Ладно. Космосе. Ой, я чувствую, Рикардо, ты там держись. Вот эта вот штука мне внушает мне доверие. Она еще как рванет. Ой, Рикарда, держись. А, не, пролетело. пролетела. Рикарда может не держаться. Прием. Компьютер. Какой компьютер? Ты что, думаешь, много компьютеров? Какой компьютер? Где ты тут увидел компьютер? Вот это вот? А, да? В космосе компьютер. Значит. Значит, круто. Положение антенны зафиксировано. Черт. Что это значит? Я так понял, не удастся, да? М -м, конечно. Чтобы, когда в этой игре что-то было легко, надо пойти туда, чтобы, чтобы вызволить Рикардо, нам надо пойти сюда и сделать штуку. Чтобы сделать штуку, нам надо пойти и сделать еще одну штуку. А чтобы пойти и сделать ту штуку, чтобы сделать ту штуку, чтобы освободить Рикарда Там будет чужой бег, да? Вот так вот, да? Чё она еще настраивается? Ну пошло, поехал О, небесный свет Так, ПКМС Бля, так необычно без звука, это жесть вообще ПКМС, это мы умеем Звук есть, что за дела, не понял Так, что происходит, не текать? Так, антенну развернули мы ну, мы молодцы, конечно. Так, вводим координаты. А я что помню их? Я что помню эти координаты? Подтвердить, как? А, ага, 35. Не угадал их. Всю. 75. Нормально. Нам некуда Станция уходит с гравитационного яхоля. Да просто я так выведу, подгоните выведу, мы выведу, в, в скафандров. Выйдем. Ну конечно. конечно, конечно, конечно, бля, конечно, да, нельзя просто так под подъехать, бляха, к этому кораблю надеть скафандр и зайти в него. Нет, нельзя, нет, еще нельзя, надо пойти открыть какую-то блокированную систему, чтобы что-то там случилось.